Всем привет, с вами как всегда Магивара, и сейчас мы приступим к главной теме. А перед началом я бы хотел бы вам рассказать, что у меня сегодня день рождения. И поставьте лайкосик и подпишитесь на канал. Вы представляете, я думал, что 100 подписчиков на день рождения было бы очень здорово, но у нас уже 420 плюс, и это вообще супер классная информация для меня. Мне очень радостно от этого. Спасибо, что смотрите мой канал, поддерживаете лайкосиком, и мы. Переходим к самому главному. Прокачиваем нашу основную деревню. У нас прокачались мартиры. Э, и э, хранилище Дарка, так как нам прокачивать нужно королеву. Потому что она стоит больше, чем у нас в хранилище доступно. Вот. И мартиры нужно тоже прокачать до 12 уровня. Они два раза качаются на 12 тх, поэтому сейчас мы должны потратить суммарно 42 миллиона только на них. Ну что ж, давайте приступим. Сразу же полетели к первой мартирке, Полетела на до 12 уровня. Собираем со сборщиков монетки. Нам не хватает буквально 200 тысяч. В каточку, наверное, надо пойти. А, вроде нет. Подождите, у нас есть со сборщиков э, добыча. Добыча есть. А, но все равно 30 тысяч буквально не хватает. Ну ладно, давайте полетим все равно в каточку. Надо нам найти... Ресурсики недостающие. Ребятки, если вы хотите, я выпущу видеоролик, где я играю на днях рейда только лучницами. Это очень интересный микс, очень прикольный. Мне понравился. В принципе, если вам зайдет, обязательно закиньте лайкосик. И уже, наверное, вечером я вам его обязательно покажу. Ну, а мы нашли базу. В принципе, 30 тысяч сейчас залутаем. И все. Так, заканчиваем. И полетела... Вторая мортирка до 12 уровня. Здесь я м, проюзываю руну, так как она у меня присутствует, ее надо использовать. И сейчас это отличный момент, вариант использования этой руны, чтобы прокачать 4 мортиры, так как они очень много стоят. Собираем еще с крепости клана 5 миллионов почти что. И докупаем в, за медали рейда наше, наше золото. И ставим последнюю четвертую мортиру. Но это еще не все. У нас есть эликсир, который мы вкачаем в забор. Полностью в забор. И суммарно, э, сейчас, мы подсчитаем, сейчас я подсчитаю, сколько в итоге у меня получилось э, потратить на забор только эликсира. Еще забираем из клановой крепости и прокачиваем еще одну заборинку, плюс еще со сборщиков, и прокачу последнюю заборинку. И у нас суммарно вышло 24 миллиона только на забор. И последний момент, это королева. Сейчас я буду ее нон-стопом качать, поэтому отправляем на 58 уровень. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.